С 15 по 20 июня Дауглпилс будет отмечать 746-й день рождения. На этот раз праздник пройдет под девизом «Общий язык – искать, создавать, говорить». Соблюдая требования эпидемиологической безопасности, жители и гости города смогут насладиться обширной многообразной развлекательной программой. Согласно доброй традиции, сначала праздник пройдет в микрорайонах Дауглпилса. 15 и 16 июня во дворах зазвучат городские ритмы в исполнении Духового оркестра Далгова. В пятницу праздничное оживление придет в центр города. На протяжении всего дня перепосетителями гостеприимно распахнет двери Краевический художественный музей экспозиции и выставки которого совершенно бесплатно можно будет посмотреть также 19 и 20 июня. В 16.00 начнут работать уличные кафе в парке Дубровина. До конца праздничной недели здесь можно будет насладиться не только вкусным угощением, но и романтическими прогулками под звуки музыки, время от времени наблюдая за представлениями талантливых мастеров цены, а также встречая живые скульптуры и танцоров в костюмах разных эпох. Чарующие звуки музыки пятничным и субботним вечером, а также воскресенье днем наполнят сквер Андрея Пумпора и площадь Твин Ибас. Для Далгопис этот год не юбилейный, тем не менее, многие важные Юбилей связан со сферой транспорта, имевшей большую историческую роль в становлении и развитии Даугупилса. Даугупилс город открыт для всего нового, поэтому в этом году Дагупилчанам будет возможность поближе познакомиться с не слишком распространенным в наших краях и можно сказать экзотическим видом транспорта, который позволяет насладиться красотой ландшафта с высоты птичьего полета. Каждый день с пятницы по воскресенье можно будет наблюдать за полетами воздушных шаров. Вечерние полеты запланированы на 8 часов вечера в пятницу и в субботу, утренние на 5 часов утра в субботу и в воскресенье. Злетать шары будут от нового корпуса ДУП улице Парадос-1. Здесь же, а также у Николаевских ворот в крепости, в пятницу с 23 до 24.00 можно будет посмотреть на светящиеся воздушные шары. В завершении пятничного и субботнего вечеров с 23 до 24.00 ЗДУ будет работать инсталляция музыкальных фонтанов, а в субботу это яркое зрелище дополнит огненное шоу с помощью горелок воздушных шаров. В субботу, помимо полетов воздушных шаров и развлечений в парках, скверах и на центральной площади, будет работать праздничный базарчик на улице Ригас и блошиный рынок в крепости. Вечером во дворке школы Саулос прозвучит поздравление Поздравления городу Симфонета и художественной школы Саулы Скола. В воскресенье в 11.30 начнется мероприятие, посвященное 188-летию со дня освящения Адаугупилской крепости. С 12 до 13.00 за новым корпусом ДУ будут проходить показательные выступления парашютистов, а с наступлением вечера ретро-настроение охватит реку Даугаву, по которой будет курсировать музыкальный кораблик. На протяжении всей недели будет проходить семейный спортивный фестиваль, гостей будут встречать учреждения культуры. Полная программа мероприятия опубликована на домашней странице с управлением 13 июня каждый может успеть прислать свое поздравление городу, которое затем будет опубликовано на странице Даугупилса в Facebook или появится на цифровых стендах улицы Ригас. Участников праздника призывают вести себя ответственно, соблюдая установленные в стране нормы эпидемиологической безопасности. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.